Тина Кароль – ярчайшая звезда украинской эстрады. Артистка активно занимается благотворительной деятельностью, дает концерты, на которые приходит многотысячная армия поклонников, и становится лицом крупных брендов. Татьяна Григорьевна Либерман – так звучит настоящее имя известной украинской певицы Тины Кароль. Она родилась в январе 1985 года в занесенном снегами и скованном морозами Магадане. Здесь, на севере России, в городке Аратукан в то время жили родители девочки, инженеры Григорий Самуилович Либерман и Светлана Андреевна Журавель. На момент рождения Тани в семье подрастал сын Станислав. Когда дочери исполнилось 7 лет, семья переехала на малую родину мамы Тины Кароль, в западноукраинский город Ивано-Франковск. Детские и юношеские годы девочки прошли здесь, в одном из красивейших городов Украины. Как и все дети возраста будущей звезды, Татьяна Либерман посещала общеобразовательную школу. Помимо этого, девочка, у которой в раннем детстве родители обнаружили хороший слух и красивый голос, училась в музыкальной школе, в классе фортепиано. Дополнительно Таня посещала уроки вокала. Кажется, еще тогда, в школьные годы, Тина Кароль поняла, чем будет заниматься во взрослой жизни. Она мечтала стать артисткой, известной певицей и уверенно шла к цели. Довольно рано Таня превратилась в звезду школьных концертов была неизменной солисткой ансамбля. Артистичные девочки доверяли главные роли в театральных постановках любительского театра. После вручения аттестата зрелости Татьяна Либерман отправилась в Киев. Здесь, в украинской столице, она с легкостью поступила в музыкальное училище имени Гли Эра, где научилась тонкостям эстрадного вокала. Вскоре трудолюбие и талант привели юную певицу к ожидаемому успеху. В 2005 году педагог Таня порекомендовал девушке попробовать силы на прослушивании в военном ансамбле. Тина Кароль, не задумываясь, согласилась. Она понимала, что это первая карьерная ступенька, при преодолении которой ей удастся достичь поставленной цели. Певица успешно прошла прослушивание и стала солисткой ансамбля Вооруженных сил Украины. Помимо музыкального образования, Кароль получила диплом Национального авиационного университета Украины по специальности менеджмент и логистика. Певица обрела всенародное признание после участия в 2005 году в популярном песенном конкурсе «Новая волна» в Юрмале. Именно на этой сцене началась звездная биография Тины Кароль. Жизнь девушки мгновенно изменилась, когда неверящая в свалившееся счастье звонкоголосая Тина услышала, что заняла второе место. Но в еще большее восхищение артистку привела новость, что она стала счастливой обладательницей специального приза Примадонной российской эстрады Аллы Пугачевой. Карьера певицы развивалась стремительно. В 2006 году Тина Кароль участвовала в конкурсе Евровидения, который состоялся в Греции. Она успешно прошла отборочный тур в стране и представила на конкурсе Украину. Зажигательное исполнение композиции шоу мийор Лав" Love» покорило миллионы зрителей. В начале 2007 года популярная певица сменила продюсера и творческую команду. Теперь продюсером Тины стал Евгений Агир. В конце 2007 года Тина Кароль провела первый всеукраинский гастрольный тур под названием «Полюс притяжения» и дала сольный концерт в престижном Национальном дворце искусств Украина. В это же время появился третий альбом певицы, названный «Полюс притяжения». Он стал платиновым. Песни Тины Кароль круглые сутки звучали по радио и телевизору. Певица активно гастролирует по стране и за ее границами. В 2012 году она становится одной из наставников популярного шоу «Голос». Дети, вместе с ней с судьями проекта выбраны Потап и Дима Монатик. В новых сезонах проекта в качестве судьи, наставника и звездного тренера Тина Кароль появилась снова. В январе 2008 года Тина Кароль тайно вышла замуж за своего продюсера Евгения Агира. Эта красивая пара обвенчалась в Киево-Печорской лавре. Личной жизни Тины Кароль могли позавидовать многие. Спустя 9 месяцев у счастливых супругов появился первенец. Мальчика родители назвали Вениамином. Брак Тины и Евгения оказался незыблемым красивым островком в бушующем и изменчивом океане шоу-бизнеса с его скандалами, изменами и частыми разводами. Супруги строили собственный дом под Киевом, в котором мечтали провести всю жизнь. Наверное, поэтому новость о неизлечимой болезни Евгения Агира так шокировала друзей и поклонников певицы. Диагноз, который объявили врачи, оказался страшным, рак желудка. Полтора года сражения за жизнь, лечение за рубежом и в Украине. Изнурительные курсы химиотерапии не принесли желаемого избавления от болезни и окончились смертью Евгения. Он умер в апреле 2013 года. Похороны мужа стали самым страшным и трагичным событием в жизни Тины. Но женщина сумела собрать волю в кулак, и вместо того, чтобы закрыться наедине с горем в четырех стенах, провела в память о муже всеукраинский гастрольный тур «Сила любви и голоса», который завершился в феврале 2014 года.